Народ, всем привет! Это новое видео на канале по Ultimate Team. Под последним роликом, посвященному данному режиму, где мы открывали кумира, где нам выпал еще Бастиан Швейнштайгер, я сказал, что следующее видео будет по поводу фудрафта. Свои слова я сдерживаю. Выписали писали мне... Точнее, у меня был опрос на канале. Вы были не против, чтобы я снял как раз именно фудраф. Ну и перед началом давайте откроем пак за 7500 за предпросмотр. Может здесь нам что-нибудь упадет. Нет, конечно, ничего здесь интересного не будет. Это Хорват, наверное, Левакович какой-нибудь. Так, схемы. Какие у нас здесь схемы есть интересные? 4-3-2-1 с FD-шниками. 4-2-3-1 с Сапниками. 4 5 -1. Я возьму, наверное, 4. 3-2-1 с фдшниками. Там могут неплохие цфдшники как раз выпасть. Так, выбор капитана. Вот как раз о чем я и говорил. Йохан Кроев. Так, ну и давайте тогда пробежимся сразу же по старту дальше. Форвард. Форвард, центральный нападающий, у нас будет хм, -хм, -хм, -хм. Жеру, Гризман, Вилсон, Холланд и Шик. Я, наверное, возьму Гризмана. За жиру я все-таки играл. Тем более француз из Испанской Лиги. Так, второй ЦФДшник Эусебио. Ой, вот это нападение. Возможно, вместо Гризмана кого-нибудь поставим мы еще. Если такой вариант, конечно, будет здесь, наверное, возьмем Серхи Дардера. Конечно, можно как Лена. Нет, давайте возьмем как Лена. На всякий случай, чтобы Гризману было больше сыгранности. Так, если Следующий цпшник, ммм, хм, Жоаканцело Модрич Сусо. Я бы хотел попробовать вот эту карточку Жоаканцело. Так, и второй цпшник, получается, да пусть будет тоже португалец, Линка Кансела тоже неплохо. Так, правый защитник, желательно, конечно, из испанской лиги, либо из апл а тут у нас, в принципе, АПЛ-очка есть, но я возьму Фринпонга. Тем более, еще и Гланец, Ой, новая карточка, кстати, Кинга. Доступно. М -м -м, статы хорошие. 188 рост. Средняя высокая на тени. Как раз затестим новую карточку Кинга. Она еще... Ой-ой-ой-ой. Тоже за него никогда я не играл. Каунде еще, кстати, есть. А вот тут интересно, кого взять. Вандайка или Каунде? Я возьму Вандайка. Игрок мне больше импонирует. Конечно, Каунде больше бесящий Фифе. То я возьму здесь Гая. Все-таки с Тенью. Так, ну и Вратарь. Вратарь, Вратарь, Вратарь. Кто у нас будет на воротах? Счезный Лафонт, Навас, Шмейхель. Можно взять Лафонта, как француза. Да, я, наверное, это и сделаю. Лафонт у нас будет. Ну и погнали сразу же по заменке пробегаться. Второй Вратарь. Это Кампас Майнан Рули. Так, ну я, наверное, возьму Рули. Так, так, так, так, так, здесь у нас что? Здесь у нас будет Ферлан Минди. Менди, Минди, сразу ставим мы тебя сюда. Ой, Кайл Уокер еще направо. Из АПЛ, -ки. как раз и Сити, Линк к, к Канцело. И плюс еще вместе с Кингом они англичане, вообще шикарно. Здесь у нас Наката или Мусиала, я возьму Накату. Пусть тоже у нас будет данный персонаж. Центр поля бы улучшить. Центр поля бы улучшить, возьмем Де Йонга. Но есть куда еще может улучшить пару карточек хороших. Ой, Пеле, ой, Гулит. И кого бы взять? Можно взять Гулита. Пеле, конечно, это круто, но центр поля улучшить тоже нам нужно. Так, дальше что мы видим здесь? Трипье, Марио Руи, Даниалвес, Бенземайя, Рафинья. Так, ну правый защитник у меня уже хороший стоит. Давайте возьмем Рафинью, так, сюда Фабио, о, вот как раз и Пиле, еще есть, кстати, Пушкаш, за Пиле я уже играл в этой Фифе, как раз тот А вот за Пушкаша я не играл, вообще шикарно так, а здесь еще у нас Усман Дембеле так, ну и последние два пика у нас остается, здесь ничего интересного, берем Корне так и последний, ну можно какую-нибудь икону дать в центр поля нет, берем Круза. так, ну и в принципе, что мы имеем, мы имеем 121 рейтинг состава, но ну, давайте тогда сразу к матчу перейдем как будем мы перестраиваться, я уже вам сказал, Пушка ж вместо Гризмана вместо Коклена Гулит, Гулит будет у нас именно непосредственно в в центре стоять канцела будет чуть левее делихт как его дейонг вот дейонг будет у нас правее стоять ну и эусебио Пушкаш в нападении с кройфом так против нас какой составчик против нас пиле только 98 -й. милнер люмберг камбдевилла бралина Лусио но ну, неплохой состав но у нас на бумаге поинтереснее с тем учетом что сейчас еще выйдет у нас много интересных ребят. Сразу берем паузу. Вышли наши новенькие ребятки. И сразу же интернет у нас ушел. Походу вместе с Гризманом. Удар по воротам забивает нам получается Бралин. Но ну, я надеюсь в первой стадии мы не вылетим. А то будет обидный очень фудрафт. Пушкаш. Видим здесь Канцело. И Канцело легонечко не пробивает Наваса. Ой, гулит. Не зря у тебя такой... Рост хороший, ноги длинные, а пушка отсюда... Ой, хорошо прошивает. Ой, ошибка, ошибка, кровь забивает. Кровь 2-1. С соединением что-то очень неладное творится. Ой, как передача прошла между. Ну и кровь не прощает, что-то как-то рули на воротах отвратно стоит. Ой, как убрал хорошо. Ну пиздец, боже, как накручивает он меня... 35 минута, 4-1 счет, ну давай еще потанцевать он захотел, и этот видеоролик, наверное, будет очень такой маленький по хронометражу, возможно, просто после этого матча, если мы проиграем, то я соберу еще какие-нибудь пакетики, как ты отбил вот здесь вот, просто ответь, но такой момент не реализовать, это, конечно, серьезно. Эусебио с подачкой с углового здесь гулит головой, сыграет, нет, Дейонг вот сюда. Бандит Джик. Кансела. с мячом остается. Пас на пушкаша. Пушкаш с ударом. Хорошо. 4-2. Мы еще можем что-то показать, либо это просто скриптовая 45-я минута. Эусебио хорошо. Пушкаш. Пушкаш увидел Эусебио. Эусебио не забивает. Ладно, Пушкаш, давай еще один Боже мой Так, Пушкаш отлично увидел Эусебио Эусебио развернул Вот сюда И Канцело, давай решай Да боже, забей же ты Я ж ничего из такого сверхъестественного не прошу От э, Кройфа, Пушкаша и Эусебио Просто попадаете поворотом и забиваете Пока поворотом вы-то попадаете Но забить не можете Пушкаш хорошо здесь Отдает Отдаем Отдаем дальше Ладно. Ладно, кровь? Да боже! Навас, ты что творишь? Как ты такое тащишь? 71 минута уже, правда. Хорошо, кровь. Кровь, да Навас даже сейчас отбивает, капец. Элсебио, давай с подачкой, вот сюда на Йохана кровь, а да боже, почему я их всех путаю? Это был не Йохан-Кровь, это был гулит. А Йохан Кровь пробивал сейчас поворотом. Мы очень хорошо себя показываем во втором тайме. Ну, блять, офсайт. А нет, не офсайт. Как бы 3-4. Хорошо. Я почему-то думал до последнего, что там будет офсайт. Но нет, нам повезло. Так, главное сейчас киковную не пустить. Хорошо. И дальше просто нужно сравнять счет. Ой, кровь! решай, решай же, кровь, пожалуйста, надо же было решать. Пытался я там отдать передачу, и все, это все, да. 3-5, ничего не выйдет с этого матча. Сколько моментов не реализовал Кройв, сколько моментов не реализовал Пушкаш с Себио, ну а нам тупо так вот закладывают третьим ударом, по сути, во втором тайме. Так, ну и два самых бичевых золотых набора. Если здесь мне что-то интересное выпадет, я, конечно, буду счастлив. Что, информс, такого пака? Англия, форвард, это кто? Это Смит из Селфорд-Сити, вроде бы так называется команда эта. Ну это плюс 10 тысяч, по крайней мере. Вот такой получился фудрафт, вообще неудачный для нас. Я рассчитывал на что-то более интересное, но при этом 70 тысяч монет на балансе мы поимели. Можно будет апгрейдить свой состав как-нибудь подумать, либо просто будем копить монеты до Тотти, и там будем собирать какие-то всякие разные крутилки. Ну, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи и всем до скорого.